Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня букс Лаки Дик. Как-то так, где нам дают возможность абсолютно без вложений собирать биткоин сатухи. Значит, ну вот здесь посмотрите, почитайте, ознакомитесь. Регистрация здесь не простейшая. Юзернейм, имейл, биткоин-адрес от FaucetPay. И пароль. Вводите вот эту капчу. Нажимаете «Зарегистрироваться». Кстати, здесь можно выбрать любую капчу. Я уже зарегистрирована. Войду. Вам на почту придет письмо. Нужно подтвердить адрес электронной почты, вход или по логину или имейлу. ну естественно паролю. Кликаем войти. Это наша домашняя страничка. Вот. У меня на данный момент 46 биткоин Сатох, баланс вот он, вот они. И давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, что еще хочу сказать на главной страничке. Вкладочка «Вывод». Вывод доступен от 200 биткоин сатох 200 монет набираем и выводим. Значит, и реферальная ссылочка вот здесь на зеленую вкладочку. И у вас появляется реферальная ссылочка. Теперь по вкладочкам. Само такое. Так, это домашняя страничка. Это у нас... Если вы хотите делать депозит, я здесь без вложений абсолютно. Просто иду по порядку. Следующая. Реверт. Это кран. Он дает нам от 2 до 6. Биткоин Сатош каждые 15 минут собираем. Далее идет у нас шортлинг. Ну, Здесь много коротких ссылок по 6 Сатош 5 5 кто умеет собирать любит пожалуйста минималку набрать здесь очень быстро. я терпеть не могу эти короткие ссылки. Я работаю на птСках. здесь по две сатоши 2 4 8 10 сатош как бы с одной здесь все просто. кликаем нас перебрасывают на страничку. И загружается шкала. И вот такая вот капча. Бывают легкие примеры. Вот такая. Вводим ее, кликаем. Ну и мы все нам зачет. Таким вот образом собираем закроем эту следующий серфинг. Я также работаю на серфинге. Здесь тоже. Ух, сколько его много. Не по две сатоши. Также кликаем. И обратите внимание, ждем. И вот появилась вот такая вкладочка «Go». Кликаем на нее. Можно обратно вернуться. Идет отчет таймера. Все. Зачет. Таким вот образом просматриваем рекламку. Так. Так лотерея здесь я тоже не участвую Оферувала. здесь аккаунт такого ничего нету но в сеттинге если вы захотите изменить как бы пароль и биткоин адрес вот а такого здесь нет ничего ну вот такой вот простой неплохой друзья бокс также хочу сказать напоследок, что у меня в Телеграм есть русскоязычная как бы группа. Канал, вернее. Здесь вот я уже его выложила, когда 22 октября. Вот. И как бы я все проекты, что вот пишу видео я выкладываю это вот здесь у меня русскоязычно также у меня канал создан здесь уже другая тематика друзья здесь у меня люди помаленьку добавляются вот как бы так как я работаю на трон майнерах на этих вот, здесь в основном у меня как бы зарубежный товарищ. Вот. Все ссылочки будут в описании под видео. Кому интересно, добавляйтесь. Также у меня создано... Что мне создано? Подождите. 10 рекламных групп, как видим. Но у меня как бы здесь вот 3 закреплено, а остальные там по мере того, как... вот. Здесь 623 участника. Ну, и делятся. Это по желанию. Как бы я вам сказала, также ссылочки все будут в описании, вернее в, закреплен... да, в закрепленном комментарии. На буксе, если хотите работать, работайте. Букс, я хочу сказать, неплохой и минималку я наберу. Я запишу видео по выводу в режиме онлайн так он так как он платит инстантом и уже многие выводили отсюда но ну, выводили те кто работают на коротких ссылках в основном там это все быстро набирается я работаю только на ПТС и серфинг всем удачи больших заработков берегите себя друзья и своих близких особенно близких берегите до новых встреч!